Всем привет! С вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на объект Керра. На этом объекте мы строим двухэтажный дом из газобетона на цокольном этаже. На этом объекте мы уже сняли ряд выпусков про то, как мы строили нулевой цикл, потом возводили коробку, были на этапе, когда ребята собирали стропильную систему. Уже завершен основной этап устройства кровли, уже положено кровельное покрытие, сделана водосточная система, не завершена еще устройство лобовой доски, ну и в целом подготовка объекта к сдаче, но в целом общий объем уже выполнен. Предлагаю пройтись по объекту и рассказать более подробно о этапах, которые на текущий момент уже есть. Строительство цокольного этажа на этом объекте мы начали в октябре прошлого года то есть год, чуть меньше чем год назад мы зашли на эту стройку первым этапом у нас было строительство цокольного этажа была небольшая заморозка на зиму по завершению цокольного этажа мы сразу приступили к строительству дома, коробка здесь выполнена из газобетона, газобетон 300 толщины, потому что в перспективе фасад будет утепляться и нет смысла за счет газобетона создавать теплую стену, и после устройства уже стены с газобетоном мы приступили к строительству кровли, в основе несущего каркаса выполнена деревянная стропильная система, на ней она уже на текущий момент у нас утепленная, на ней лежит кровельное покрытие, в целом, если говорить про деревянный несущий каркас, он у нас выполнен из дерева четырех разных видов, у нас есть здесь клееный брус, это он в основном у нас работает в зоне, где стоят стойки. Вот, допустим, здесь э, стоит стойка, на которой у нас опирается э, промежуточная... Ну, которая выполняет функцию промежуточной опоры несущей балки. Также у нас есть снаружи дома э, каркас из э, э, клееного бруса, который поддерживает у нас... Э, часть кровли, которая находится на улице. Почему для таких задач лучше применять клеонный брус? Потому что, ну, во-первых, он ну, мало растрескивается, во-вторых, он в целом на ощупь достаточно приятен и легок в отделке, ну и в-третьих, он, э, ввиду того, что он уже обработан и склеен, у него хорошая несущая способность, это достаточно долговечный материал. Вторым элементом в кровле у нас есть ЛВЛ-балки, э, вот одна из них здесь LVL-балка, есть вторая промежуточная балка. Ну, на другом скате также применяются LVL-балки. LVL-балки – это достаточно современный материал. Если посмотреть в разрезе, можно увидеть, это достаточно плотно склеенный шпон из древесины не могу сказать точно сосна это или береза мне кажется это ну, сосна э, ну по сути это похоже на фанеру только толщина шпона шире и сама балка достаточно э, ну, э, достаточно толстая э, насколько я помню ширина вот этой балки у нас составляла 180 миллиметров, это несущая способность у LVL балки в разы выше чем у клееной балки или у деревянной конструкции, у нас здесь большой пролет, порядка 10 метров, и для того, чтобы подхватить нагрузку от всего ската, необходимо было применять вот такие усиленные балки, у нас в проекте их, ну повторюсь, несколько. В качестве основного материала для устройства стропильных ног, для обрешетки, для контробрешетки мы применяли обычную древесину, естественной влажности, у нас есть здесь разная разный сортамент этих материалов есть у нас э, брус для устройства маурлатов, это 150 на 150 есть брус для устройства стропильных ног, их здесь несколько видов, есть стропильная нога 50 на 200, есть 100 на 200. В зависимости от зон, где есть повышенные или обычные нагрузки, применялся разный пиломатериал. Ну, дальше мы выполняли обрешетку, контробрешетку для устройства вент который вентилирует подкровельное пространство и позволяет в целом конструкции дышать, выходить влаги из дома и так, ну, не накапливать в себе излишнюю влажность, тем самым не разрушаться. Там уже применялся брус Естественной влажности 50 на 50. И уже финишный материал у нас в конструкции. Это устройство лобовой доски. Здесь его можно увидеть или с улицы можно посмотреть. Устройство лобовой торцевой доски. Для этого применяется сухая строганная доска. В данном проекте это доска 100 на 20. Здесь она уже покрашена на один раз. Ну, ребята еще приедут, будут дорабатывать. Крыша здесь у нас идет утепленная. Толщина утепления 200 мм, после этого сделана пароизоляция изнутри, мембрана Delta Davi GP, Над ней выполнена гидроветрозащита материалом Delta вент И уже выполнено финишное крольное покрытие мягкой черепицы Катепал. По подкладочному ковру можно посмотреть, как это снаружи выглядит. В целом мягкая черепица ну, достаточно современный материал. Он часто применяется в загородном строительстве. Есть ряд преимуществ, которыми он обладает, такими как это... Ну, оптимальность по цене, достаточно высокий срок службы, в зависимости от типа материалов, там, срок службы может доходить до 50-70 лет, хорошее шумопоглощение, то есть во время дождя шума будет достаточно меньше, чем от металлической черепицы. Для данной крыши этот материал прекрасно подходит, э, выглядит эстетично, а тут уже... Кому что нравится, тот это и применяет. Вот этот материал, вот эта пленка достаточно плотная. На первый взгляд выглядит ну, как обычный целлофан. На самом деле, только желтые. Но на самом деле это не просто пленка, это пароизоляция. Задача пароизоляции э защитить наш утеплитель от э пара, который... Ну, в процессе жизнедеятельности в доме всегда влажность выше, чем на улице у нас. Ну то есть мы готовим еду, мы ходим в ванну, в душ, у нас влажность в доме всегда там процентов на 20-30 выше, чем уличная среда и ввиду того, что влажность высокая и если эту влажность передавать у нас в утеплитель, он будет в себе его накапливать и уже когда будет холодно, влага может в нем конденсироваться, леденеть, тем самым сам утеплитель хуже начинает работать. Для того, чтобы утеплитель защитить, сохранить его в сухом состоянии, потому что утеплитель в сухом состоянии работает намного лучше, чем в сыром. Для того, чтобы предотвратить конденсацию влаги в утеплителе, конденсация происходит, когда точка росы в утеплители, ну когда выпадает точка росы в утеплители, опять же если у нас нету излишков пара в воздухе который туда попадает в целом точка росы смещается и она там не образовывается соответственно для того чтобы защитить утеплитель применяется вот такая пароизоляция это пароизоляция дельта это одна из самых лучших пароизоляций на наш, по нашему мнению для того, чтобы эта пароизоляция была более герметична, применяются специальные скотчи, здесь э, Delta Inside Band э, он э, клеится на перехлест э, рулонов пароизоляции пароизоляции, у нас ширина рулона 2 метра, ну соответственно на каждый стык клеится примыкание также есть у нас нахлесты на маурлаты, есть нахлесты на стены здесь надо еще, ну ребята будут доделывать зону примыкания этой пароизоляции в целом задача по изоляции максимально герметично внутреннее пространство создать и защитить утеплитель от излишков влаги, которые есть у нас в доме. После этого у нас идет утепление кровли. Для утепления применяли утеплитель э, Roku Light Buds. Это каменная вата. Кто-то... Э, Утепляет крыши экструдированным пенополистиролом. Ну, мы таких проектов не реализовывали. В целом утепление экструзии тоже вполне возможно. Тут надо уже смотреть на горючесть материала. Но ну, в целом стропильная система достаточно горючая, конечно. Но тем не менее на горючесть материала на его эксплуатационные свойства при нагреве, потому что у нас крыша летом нагревается очень сильно, и как себя утеплитель а, будет себя вести в это время. Ну, в общем, мы по старинке а, занимаемся утеплением крыш каменной ватой, в целом слой утеплителя в данном проекте 200 миллиметров, для нашего региона этого достаточно, в каких-то проектах мы делаем перекрестное утепление, перекрестное утепление, что это, когда у нас утеплитель идет в одном направлении основной и для того, чтобы перекрыть мостики холода, так называемый, ну допустим в зоне примыкания утеплителя к стропильной ноге, может где-то, если некачественно выполнено примыкание, ну происходить небольшое продувание, так сказать. Или сама стропильная нога, так как у нее ну, теплопроводность доски гораздо выше, чем у утеплителя, является таким перед датчиком холода. Для того, чтобы перекрыть эти элементы, делать перекрестное утепление. Ну, допустим, у нас вот есть два направляющих бруса. Здесь укладывается еще слой утепления поперек, который полностью перекрывает все стропильные ноги. И здесь делается уже подшива. Но в данном проекте этого не требуется. Ну и в целом, по моему мнению, это излишне. Такое утепление мы не делали. Утеплитель укладывается между стропильных ног. Стропильная нога у нас идет от внутреннего пространства до пространства наружнего. Само дерево ну, является таким полуутеплителем Поэтому в рамках строительства крови это считается достаточно по расчету После того, как крыша утепляется, делается специальный бензазор Его можно понаблюдать с торца Пойдем, пройдемся, кстати, посмотрим с торца на эту крышу Можно увидеть, что вот у нас есть гидроветрозащита которая заведена на капельник, после этого идет брусок 50 на 50 для разных скатов кровель, величина бруска может изменяться и по ней уже идет у нас обрешетка на которой лежит уже кровель, ну там еще идет слой УСБ на ней лежит уже кровельное покрытие соответственно, вот этот контрбрусок, контур который здесь применяется создает вот такой зазор. он пустой, это используется для того чтобы как раз влага, которая уходит из утеплителя, ее выдувал ну вот потоком воздух и у нас можно увидеть, что на коньке кровли выполнен аэратор, вот он можно здесь посмотреть, сам конек выполнен в роли, ну такой как аэратор можно видеть, что здесь сетка то есть у нас вент-зазор, который идет снизу, ну вот на этом скате непосредственно, он у нас э, воздух заходит в той зоне и выходит через аэратор через конек, таким образом происходит постоянный такой э, поток воздуха который выводит влагу все выдувает из конструкции тем самым сама конструкция ну, находится в достаточно комфортной для эксплуатации среды не гниет, циркуляция воздуха которая постоянно э, держит ну, в целом конструкцию в нормальной влажности и не разрушает ее также в рамках проекта по строительству кровли выполнены мансардные окна в данном проекте их 4 здесь фирма Фар... Факро поставляла эти окна. Мансардные окна хороши тем, что позволяют проникнуть свету внутрь дома ну, через кровлю, что ну, создает достаточно светлое и открытое пространство внутри. Ну, вот отсюда, если посмотреть, если бы там не было этого окна, угол был бы глухой, темный. Сейчас все выглядит прекрасно. Можно полюбоваться сосной, которая растет за окном. Ну, решения достаточно надежные там, дают они большую гарантию поэтому ну, у кого есть возможность поставить э, мансардное окно э, ну и это в тему рекомендую ставить Отличное решение. В целом, после устройства контрабрешетки здесь выполнено покрытие из ОСБ. Сверху уложен подкладочный ковер. И на подкладочный ковер уже выполнено покрытие мягкой черепицей. Здесь ну, при устройстве кровли важно понимать, что есть раз, различные доборные металлические элементы. Такие как капельник, торцевая планка. Планка примыкания применяется. Снизу у нас есть капельник, который выполняет сток как раз конденсата с гидроветрозащиты. Все эти элементы здесь установлены. Важно их использовать для того, чтобы ну, конструкция жила дольше и дерево было защищено от излишнего разрушения. И после всех этих операций уже устраивается вот такая водосточная система. В данном проекте это Grand Line, 125 диаметр, цвет. 7026, ну обычное решение, стандартное, достаточно надежное для устройства. В водосточных систем применяется два типа крюка у Грандлайна, есть еще разные типы у других поставщиков, но ну, мы в целом применяем Грандлайн, хороший по качеству материал, по нашему мнению. Здесь применяется крюк, который заводится непосредственно на брешетку, зарезается, фиксируется, но он достаточно жесткий и не отпадает есть крюки, которые фиксируются уже вот здесь, к лобовой доске но такие решения менее надежные по нашему мнению, поэтому мы все-таки работаем вот с такими крюками ну и все, после того как здесь уже будет завершено устройство лобовой доски завершится отделка вот этой зоны здесь еще ребята не доделаны смонтируется наша труба водосточная и кровля в целом будет завершена и можно будет ее эксплуатировать в целом такая стропильная система достаточно надежна, срок ее жизни, я думаю, без какого-либо вмешательства, ну лет 10, наверное, после этого придется где-то досочки какие-то подкрашивать, возможно, какой-то там точечный ремонт. В целом срок службы сама, самого кровельного покрытия Катепал, но не заявляет там, не знаю сколько этот, но в среднем там от 30 лет. Поэтому деревянные стропильные системы имеют свои преимущества, конечно. И мы постарались в этом проекте максимум преимуществ от этой системы получить. На сегодня, наверное, все. Кому понравился этот выпуск, можете посмотреть серию роликов, которые были сняты до сегодняшнего дня про этот проект. У кого будут вопросы касаемо кровельных конструкции, напишите нам, мы снимем отдельное подробное видео на эту тему. А так, хорошего дня, с вами был Марат, фундамент СПБ, всем пока!